Проект «Читай быстро» представляет. Как научить ребенка читать быстро и легко. 8 базовых моментов, на которые нужно обратить внимание, когда начинаете учить ребенка чтению. Не забудьте подписаться и нажать на колокольчик, а мы начинаем. Поиск слов. Тренировка позволяет ребенку непринужденно и эффективно совершенствовать навык быстрого чтения. Суть упражнения – загадайте ребенку слово, которое он должен отыскать в тексте. Прикрытие прочитанного – возвратное движение глаз при чтении сильно снижают его скорость. Чтобы отучить ребенка от этой привычки, используйте закладку. Пусть ребенок читает вслух, закрывая каждое прочитанное слово, постепенно продвигая закладку по строке. Чтение с паузами – ребенок читает текст вслух в своем темпе. По команде «Стоп» он прекращает читать, поднимает голову от книги и закрывает глаза на несколько секунд. По команде «Старт» ребенок продолжает читать с того места, на котором остановился. Подстройка – упражнение для улучшения скорости чтения в целом. Взрослый начинает читать текст про себя, пальцем вводя по строкам. Ребенок читает вслух и должен подстраиваться под темп взрослого, то есть успевать за пальцем. Звуковая методика. Суть метода заключается в последовательных этапах изучение звуков, составления слогов, чтение слов. Звуковая методика – традиционный способ, применяемый в школах. Хорошим пособием для практики метода служит букварь Жуковой. Метод Монтессори Принципиальное отличие метода в том, что ребенок сначала обучается письму, а потом уже запоминает буквы. Написание букв происходит через специальный трафарет на шероховатой бумаге. Малыш пишет, проводит пальчиком по контуру бумажной буквы. Называет звук. Кубики Зайцева Методика основана на объединении складов в слова и похожа на игру в кубики. Дети с интересом вовлекаются в игру, а обучение происходит достаточно быстро. Карточки Домана. Этот метод основан на целостном восприятии слова. Ребенку демонстрируют карточку со словом и соответствующим изображением. Что поможет вам развить скорость чтения вашего ребенка уже сегодня? Слоговая таблица. На сайте читай быстро можно скачать ее бесплатно и начать учиться уже сегодня. А также рабочие тетради «Как научить ребенка читать быстро» и «Учимся читать быстрее за 6 недель». Мы собрали в двух тетрадях 20% теории и 80% практики, которая поможет и вам, и вашему ребенку читать быстрее. Просто переходите по ссылке на нашу большую статью о том, как научить ребенка читать быстро. Подписывайтесь на канал, скачивайте слоговую таблицу и рабочие тетради.